Просто задумайтесь над этим. Если завтра умрет Си Цзиньпинь, мы знаем, что будет происходить. Мы знаем, какие там существуют институты и процедуры. Соберется Центральный комитет Политбюро, они проголосуют и изберут какого-то нового человека. Этот человек станет генеральным секретарем партии и президентом страны. Если завтра умрет шейх Саудовской Аравии, мы в точности знаем, что будет происходить. Наследный принц станет шейхом. А что произойдет, если умрет Путин? Этого не знает никто. Нет институтов, нет общепринятых практик, нет норм, нет структуры власти. И это целая страна, одна из самых влиятельных стран, имеющая ядерное оружие и право вето в Совете Безопасности ООН. Путин как-то описал свою политическую структуру как вертикаль власти. И все это действительно выглядит так, будто существует только один человек. Он сам создал такую систему, потому что не хочет, чтобы его власть кем-то оспаривалась.